Здравствуйте! Сейчас я покажу вам, как регистрироваться на проекте vpp.ru. Для начала скопируйте мою реферальную ссылку, которую вы видите чуть ниже, и вставьте ее в окно своего браузера. После перехода на сайт нужно нажать регистрацию и согласиться с правилами проекта. Далее нужно авторизироваться. Сделать это можно при помощи обыкновенного логина и пароля своего, а также при помощи программы WebMoney Keeper. Итак, вводим свой email в поле логин, ниже вводим свой пароль. Далее нужно ввести число с картинки, которую видим, и нажать кнопочку ⁇ Войти ⁇ Итак, мы видим, что авторизация прошла успешно. И нажимаем кнопку «Продолжить». Теперь нужно заполнить все поля. Здесь вводим свой VMR кошелек. Не забываем про букву R перед кошельком. Далее вводим свой логин Эмейл Пароль. Еще раз вводим пароль. Итак, далее мы видим такое поле как в мид-партнера. Здесь должен быть мой мид. Вот он. Если его нету, то его нужно ввести вручную. Это нужно для того, чтобы вы стали моим рефералом, и я мог вам помочь в заработке на этом проекте. Далее вводим число с картинки. И нажимаем кнопку «Зарегистрироваться». Итак, мы видим, что наша регистрация успешно завершена. Закрываем это окно и переходим на главную страницу. Теперь мы можем спокойно ввести свои регистрационные данные и войти в свой аккаунт. Для этого вводим в поле мид свои данные и свой пароль. И жмем кнопку «Войти». Итак, далее проект рекомендует нам установить для себя уровень защиты. Для этого нужно ввести контрольный вопрос и контрольный ответ. Выбираем средний уровень защиты. В этом случае не будет производиться проверка на IP-адрес, а только на контрольные данные. Поле «Контрольный вопрос» Вводим все, что хотим. Например, я введу мой логин. И контрольный ответ. Далее жмем сохранить настройки. Итак, мы видим, что настройки сохранены. И мы успешно зарегистрированы на проекте. Итак, слева на сайте мы видим меню. Оно очень простое. Далее переходим в настройки. И смотрим, кто ваш рефер. Вот мы видим Dimedroll. Мид мой. Это означает, что... Я ваш рефер и смогу вам помочь в дальнейшем. Тут мы можем выбрать себе аватарку, изображение пользователя. Также поменять пароль при необходимости, а также многое другое. Если нажать... Справа вверху на значок информации мы увидим собственную стену, сможем увидеть страну, тип аккаунта, который у нас, МИД, логин. Итак, регистрация завершена. Желаю вам успехов. В дальнейших уроках я научу вас, как зарабатывать на этом проекте. Удачи вам!